Сейчас в своих усилиях быть более справедливыми и экологичными элиты и продвигают идеи, которые убьют миллионы так называемых грязных рабочих мест.